В этом году к нам с дедушкой пришло очень много писем, и мы решили ответить всем сразу. Приветствую от имени Филин Полимер. Мое почтение за то, что ты – клиент, что добросовестно используешь авторский продукт, за полное доверие. Спасибо, добрый друг. Те мастера успешны, что пользуют пруток, штопают порывы автовладельцам в срок. Творят они избитых детали на ура. К начальной прочности кудесят на века Но у медали также есть другая сторона Участвуют в ремонтах простые мастера Стригут со всяких свалок пластиковый лом И чинят, как попало, Нарезкой автопром Тревожатся за качество и делают все зря Не прибыли, несчастья нет с такого ремесла И уж прям в двери к ним стучится Дед Мороз И радость, и доход коробки он принес. Здесь целый рост цепи нужного добра. Вот это к радиаторам, вот здесь на бампера. Коробка цвета солнца для мотопластика, а бухта серебристая для стекол фонаря. Здесь и фрезу найдешь ты, и для заправки газ, а газу для тебя. Большой сюрприз у нас. Диковинную штуку, как символ мастерства, прими за так. В подарок! коробкой волшебства. К тому ж, чьи гонец с коллегами послаще будет, так? Когда на кружке фирменной красуется звезда, а рядом имя личное реального спеца. Цена убийства жабы лишь 9600, и с этим капиталом путь счастью недалек. Всего-то дело просто. по ссылке перейди, реализуй желание и в Новый год войди, не как юнец зеленый. А как матерый спец, Воспользуйся подарком и бедом всем. Конец. С Новым Годом, друзья. С новым счастьем.